честно, даже я не знаю ответ на этот вопрос, хотя я уже старый, Забида. О, Моя смерть точно винция. Так, а у кощей где? Правильно. ответ. Сразу забыли, умный мальчик. Это я про себя.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 и, конечно же, помощь спонсора, помощь той компании, которая в случае вашей победы оплатит мне вашу поездку. А сегодня вам сказочно повезло. Это компания Иртыш Авто, компания, которая занимается не только запчастями, но и спецтехникой и скорее наличив заказ по всей России. Какой я молодец. И, так как сегодня у нас новогодние выпуски мы снимаем, у вас есть еще подарок новогодний от меня, это право заменить вопрос. Все понятно? Понятно Вы читаете вслух вопрос и 4 варианта ответа Вы же тыкаете, а я управляю машиной. Удачи! Какой овощ чаще всего используют для носа снеговика? Морковь, картошка, сверху, авокадо Морковь Уверен? Да и, То есть даже не авокадо Да не авокадо <laughs> Да, это был правильный ответ Так, смотрим Все идет, все автоматически Идем дальше где хранится смерть вообще? В борще, в игре, в угле, в коконе. Что такое кокон? Кокон. Это... ну что такое? Нет. Вот смотри, у меня в коконе я похож на Кощея? Нет. Значит, в коконе это неправильный вариант ответа. Ты не знаешь что сказку? выгля? Все-таки знаешь что сказку? Да. Ну давай, выбирай в Слушай, да? Я так много еще никому не подсказывал. Читай дальше. В этом месте посетители платят. Не за еду и напитки, а за проведенное, за проведенное время часто в стоимость входит чай, печеньки. А... Так, про бордель вопрос, что ли? А, ну, ну, какие варианты? Антитрен, квартирник, антидот, антикафе. Ну молодой человек, вы должны знать. Если есть ли сомнения? Есть подсказки, не забывайте. Прошел первый международный чемпионат по сборке Кубик Рубика. Москва, Варшава, Лондон, Будапешт. Ну, тут надо, наверное, знать. Ну, мне кажется, Будапешт. Не, ну мы можем брать два неправильных ответа, если что, на всякий случай. Давайте уберем два, два неправильных ответа. Скорее всего, Будапешт. А почему тебе показал что Будапешт? Ты знал? Ну, что-то на страху было. Ты вообще... Ну, Крокодил-то не видел в журналах, а Кубик Рубик, наверное, видел да? Да. и держал даже в руках. Да. Молодец. Какая команда стала обладателем э, Кубка Стэнли в 2018 году? Нью-Йорк Рэнджинс, Вашингтон Кэпиталс, Питтсбург Пингвин, Чикаго Блэк Хокс. С кем еще подсказки есть? Да, у тебя есть возможность заменить вопрос. У тебя есть возможность воспользоваться подсказкой от спонсора поездки а сегодня это и у тебя есть возможность позвонить другу и ты можешь один раз ошибиться от спонсора от спонсора так мы обращаемся к коллективу РТ Шафта. а я знаю что руководитель замечательной компании активно занимается спортом и в нем разбирается но коллектив вскоре дискутирует и большая часть коллектива, аж 73%, решила, что это Вашингтон Кэпиталс. То есть вы вправе принять это решение или не согласиться с ним. Скорее я с ним соглашусь. Мудрое решение. Понятно, осознавать, что пассажиры мои принимают мудрое решение. Это правильный ответ. Пойдем дальше. Слушайте, молодец. Да. Кому было адресовано письмо, с которым Дартаньян впервые был а, прибыл в Париж. Атосу когда тревелю решили Людовику восьмому Женские цифры умеет складывать, а? восьмому? да, в так, 13. ну, попытался покатался. Так. так подсказки вот. значит, остались, звонок другу у тебя наверняка есть какой-то друг может быть бабушка, между прочим они вот читали эти книжки в отличие от нас с тобой кто-то из родственников, кто-то друзей с тех ну, почитают. Мама, может быть. А, значит, звонок другу остался, право на ошибку осталось. И.. что еще осталось? Помнился. И все. А, ну да. Ну, чё, не Я выберу право на ошибку. И. Отвечу. интуиция Интуицией. Доверь... Отвечу. Атосом. Ну ничего страшного, это право на ошибку, мы идем дальше. О чем водитель маршрутного такси просит сообщать заранее? О дне рождения о постах ГАИ. остановках, о светофорах. Знаю некоторых людей, которые следят за постами ГАИ. Первый раз такой слышу. Ну, то есть, смотри, ты садишься в маршрутный автобус такси его называется uh -huh. да? то есть тебе нужно что водитель едет и он просит чтобы что делали ну, ну, ну у тебя же спрашивают, еще спрашивает куда ехать ну там. понятно хорошо ты, если у тебя есть сомнения ты можешь воспользоваться подсказкой от меня это заменить вопрос если не знаешь ответ на этот вопрос или сомневаешься у почти доехали, осталось 374 метра. Было бы так жалко, если бы сейчас проиграл. Да. Можем заменить вопрос? Давайте заменим. Заменить. Следующий вопрос. Какой из этих городов не находится в Крыму? Одесса, Севастополь, Симферополь, Реалта. Одесса. Ах, Одесса городов. был в Крыму просто? А? В Крыму был просто. Еще до того как или после того как? Еще до того. А, круто. Итак, следующий вопрос. Кто традиционно считается основателем Москвы? Юрий Долгорукий, Иван Быстроногий, Антон Долгорук, <laughs> Юрий Лужков. Итак, Юрий Долгорукий. Больше чем уверен, что это не Юрий Лужков, это правильный ответ. У вас вот этот дом. Но... No. Ну что, наверное, это уже крайний вопрос. Я желаю вам удачи и правильно на него ответить. Спасибо. Давайте начинаем. Из чего делают э, в страшный праздник Хэллоуин светильник Джека? Тыква, шоколад, бумага, лопух. лопух. Тыква. Ответь Ну что, это чистая победа? Да, не без помощи подсказок, но это победа. Поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Предлагаю сыграть в Один вопрос одна минута на размышления и никаких подсказок. И ровным счетом ничего не теряешь, в любом случае уже победил. Пробуем? если отвечаю неправильно, то все сградает? Нет, нет, все, ты в любом случае победитель, да. это супер игра. Давайте. Пробуем. Готов? Готов. А это посещение авто стоп по три четверки и сертификат на 500 рублей, можно там покушать а на мельничный 4 раза. но это будет твоим в том случае, если ты сейчас в течении одной минуты правильно ответишь на вопрос готов? готов читай вопрос, 4 варианта ответа какое мясо используют в уральских племенах? говядину, свинину, курицу говядину, свинину и баранину говядину а в урадских племенах. минута пошла а, больше склоняюсь к говядине просто итак Хотел. ты выбираешь говядину еще ну думать еще пока ферри. думаю да думаю думаю mm -hmm. скорее ну говядина да, говядина все говядина вариант четыре у меня здесь где-то было немножко с подсказки смотри ты только что мог выиграть подарок автостоп автостопа три четверки но но я познал, что это от В3, говядина, свинина и барана. Ну, в любом случае, ты победитель. Я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо большое, что...